Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Тема, канал Техногон, Владимир Николаевич Теняев. Наша пятая встреча, на которой мы обсуждаем хронологию создания антенн нейтроник. Приводим доказательства, рассматриваем исследования, поэтому подписывайтесь на наш канал. И мы начинаем. Владимир Николаевич, в прошлых выпусках мы уже показали хронологию с 1999 года, как mm -hmm. появлялся нейтроник, но мы забыли упомянуть о нейтронике шаре. Что за вариация такая, когда появилась? Mm -hmm. вот поподробнее. Была задача сделать устройство, которое бы снимало коды с экранов телевизоров и компьютеров. Потому как все-таки вот эти кодирующие сигналы типа 25 кадра, они доказанно воздействуют на сознание, подсознание и, соответственно, увеличивают потребности людей. Эту задачу мы решили, и реализация была его создана таким образом, что в шаре определенного диаметра лазером вырезали антенну. И она, эта антенна в поле работает, снимая определенные модуляции и переформатирует для того, чтобы не заходило в сознание. Но это такая сложная система вот этого полевого взаимодействия. Мы ее проверили своими методами, да, она работала и мы ее ну, до определенной поры мы вот для себя использовали, угу. не запускали ее в обиход, то есть в продажу. Сегодня мы ее продаем и все вы можете приобрести в нашем магазине. К ней еще такая подставка идет и свет. Свет, подставка, ну это для красоты в принципе была создана, но любой свет, попадая на антенну, соответственно, он чуть-чуть улучшает ее качество, потому как она предназначена была не только для монитора, компьютера, планшета и телевизора, но и можно вставить ее в спальню, чтобы успокоить вот этот вот ментальный план и собрать mm -hmm. вот этот весь негатив ее функции. А подставочка она давала такой спектр разный вот. Она не очень красиво приятно было. Да. Поэтому в поставке, в принципе, нет необходимости. Ее работоспособность, она, этот шар с антенной ставится, и он работает и без подставки хорошо. Итак, 2002 год. Какие были... Результаты. В 2002 году мы активно начали входить в промышленное производство, в промышленный оборот уже начали делать нейтроники. Запатентовали новое изделие с новой топологией антенны, получили патент. Провели исследование в Роспотребнадзоре, где проверяли эффективность и получили гигиеническое заключение, сертификат соответствия. И вот это послужило, дало нам право уже начать реализовывать данное устройство уже новое, с новой топологией, новую антенну. И зарегистрировали товарный знак нейтроник, потому что это защита нашей интеллектуальной собственности. Вот 2002 год был посвящен этому. Владимир Николаевич, а по исследованиям, какие исследования были сделаны? Мы познакомились, вот у меня приятели были, которые предложили нам провести исследование в лаборатории радиотехнической, она располагалась в Обдинске, это сам-то совместная американско-российская лаборатория, серьезная, где мы в реальном времени, в лабораторных условиях проверяли наши оба устройства. И четвертую антенну нашу, которая на монитора предназначено и на телефоны МГ 03 тогда вот у нас первое изделие было и получили результат что вот реальный телефон там ноги у нас по-моему использовался уменьшает напряженность поля от двух до четырех раз использовалась лого-периодическая антенна при передаю прием передающая и которая снимала на спектроанализаторе напряженность поля Затем там же, уже в другом помещении использовали МГ-04, проверяли на статику. То есть вот МГ-04, статическая напряженность поля уменьшала практически на 90%. Мы доказали вот в этих экспериментах, что нейтроник эффективен. И тот, и другой. Вот я знаю, проверяли еще в Хабаровске было исследование. Да, наши партнеры, которые тогда только вот у нас находились, которые заинтересовывались данной темой, летали в Хабаровск, где лаборатория экологическая проводили самостоятельное исследование на эффективность работы нейтроника и получили аналогичный результат который мы получили в том же самом тезе. выдали нам заключение вот. ну в некотором случае промышленный оборот как-то они там пытались внедрить но в принципе все лаборатории которые исследуют это только проверка а вот уже продажа, вот промышленный оборот, это уже наша работа была. Наш приятель и партнер белорусский Ильдар Маликов то есть стал внедрять а, наши устройства на территории Беларуси и проверял их, вот, в том числе и в государственном университете а, по методике ВРТ, вегетативно-резонансной тестирования. Ну это аналогично фолю. Мы, кстати говоря, начинали все наши вот, исследования, и подтверждение эффективности работы и нейтроника по методу фоля. И всегда, это были десятки, десятки проверок различных, всегда показывали эффективность, что практически полностью снимается магнитная нагрузка. Белорусы дали также заключение, что да, эффективность нейтроника подтверждается вот по данному методу. Это Белорусский государственный университет. Причем методы ВРТ, что 10-20 лет назад давали положительные результаты, что сегодня. Что то сегодня... Есть это повторяемость результатов на протяжении уже более 20 лет на всех методиках, которые мы используем, в том числе и ВРТ. Напоминаю, друзья, что все исследования, о которых мы говорим, всегда можно найти в ссылке в описании к данному видео. В то же время, вот параллельно, мы попали в институт Измерова. В лабораторию неонизирующих излучениях, которую руководил Пальцев Юрий Петрович, мы с ним вот дружили. Собственно говоря, вся система Роспотребнадзора основывается на чем? На исследованиях, которые проводились как раз в Институте Змерова, в Институте Рисмана, в Институте медицины катастроф, в Институте Сысина. Основой для исследования служили проблемы, которые нужно было решать нормирование предельно допустимые уровни, а уже на этих исследованиях строилась база санитарии, то есть угу. санитарные эпидемиологические заключения и санитарные правила, которые ограничивали применение того или иного вида техники или порядка излучения предельно допустимого уровня. Поэтому мы шли вот в эти институты, проводили исследования эффективности нейтроника. Они давали заключение, а после этого давалось санитарно-эпидемиологическое заключение. Uh -huh. Проверили и подтвердили эффективность нейтроника и по статической напряженности снижения, и по СВЧ снижение. Там в два-три раза снижение было зарегистрировано в их лаборатории. Мы получили от них отчет, он есть. В то же время мы аккредитовались, наша организация, Центр экологии человека «Волкон», Роспотребнадзоре uh -huh. как лаборатория. Мы прошли аттестацию, и наши сотрудники занимались измерениями, и мы давали заключение на безопасность на рабочих местах, вот. И там же вот лаборатория была в Роспотребнадзоре, которую руководил Александр Васильевич Стерликов, и мы получили много заключений на различных испытаниях, которые мы совместно проводили вот в данной лаборатории. И особенно следует отметить, что на Станции 5-ваттные, вот передатчики, которые используют радиостанции 5-ваттные, типа УОКИ-ТОКИ. Вот, и мы подтвердили, что даже на этой радиостанции нейтроник 0 300 значительно снижал уровень а, плотности потока энергии. И это мы четко доказали. И вот в протоколах все это было отображено. Ну плюс и статическая напряженность в том числе. Ну, это вот физические измерения, которые проводились в данной лаборатории. А, Владимир Николаевич, и вот э, по Ташкенту еще были протоколы, что это было за, за исследование? Человек вышел на Нас Ан, фамилия его, и ему было интересно исследовать вот проблемы электромагнитных полей, тем более это уже... Оставалось еще советское наследие в республиках, в том же Узбекистане. Санитарные нормы, методы измерений, методики и так далее оставались те, которые были в Советском Союзе. И он повез нейтроник и в лаборатории Роспотребнадзора Ташкента... Проверили по эффективности нейтроника и получили вот результат хороший, подтверждающий все результаты, которые до этого мы получали. Мы обозначили и Роспотребнадзор Российской Федерации, и сам ТЭС, и в прошлых, проще, в там прошлых роликах было. проверяли, и биологию проверяли вот, по ВРТ и так далее. и так далее Все это подтверждает это вот повторяемость результата, что является основой научного доказательства. И он получил эти результаты, и получили вот протоколы измерений, говорящие о том, что нейтроник эффективен. Угу. Снижает напряженность поля, не ухудшает связи. Благодарю вас, Владимир Николаевич. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Мы будем продолжать освещать тему исследований э, нейтроника. Оставляйте комментарии и до новых встреч. До свидания.